И знал вы во власти сомнений конструкция в опасности дублер невозможен успокоит успокойтесь анализ ведь будет чувство уничтожать намерения а ваша роль ваша роль только рука посмотрите она дрожит Понял. Понял, Спасибо. Лично. Не бойтесь. Не падайте духом. Верьте. Вам сообщат. Ждите. Ждите. Ждите. Ждите. Ждите. Ждите. Понял? Понял, товарищ. Спасибо. Так вот этот истопник Федя Рамышев по кличке Гандон. Смешно. Что же для вас страшнее это? Дети, а это охотники. Я не оглядываюсь! Я не оглядываюсь! Я не оглядываюсь! Я не оглядываюсь! Я не оглядываюсь! Я пошел Дима! Я пошел Дима! Я пошел Дима! Я пошел Дима! Здравствуйте! Эй, шнафу! Мордой вниз! HELP Make Weapons